Надо кепку и очки, короче. Очки молодишь. Итак, а, это мы начинаем, да? Здравствуйте, мои подписчики и зрители. Здравствуйте. Я... Так, да. мы снова сегодня будем играть в. игру это так дивильно смотрится. Под названием. Как она называется? Keep talking and nobody explodes. Yes, of course. Вот, что, мы сегодня будем продолжать делать. Ту же херню, что и делали. Ну, как вы можете догадаться, теперь я буду в роли... Диффузера. А, не, не не наоборот. Эксперта. А я буду диффузить сидеть, да. Вот так вот. Ладно, все. Вот. Поехали. Да. Три. О, боже мой, <с> <с> я, я, это так непривычно сидеть здесь, а не там. Ну, привыкай. Да я не забираюсь тут сидеть больше чем-то, мы сейчас на изи к бомбу больше, и, шим, и ты просто Так, поехали. А, а, Свет, так, что у меня... О, два провода, две кнопки, ничего себе. В смысле, два модуля? Или... Два модуля, под... да, да. Ну, короче, ну, ну, давай, же давай с иероглифов начнем. Ну, давай. Значит, С, и внутри точка, э, как, э, зеркальце, звездочка и перевернутый вопросик. Ну, С какая, обратная? Да, да, да. Еще раз. С с точкой, ну, обратная. Uh -huh. Зеркальце, перевернутый вопрос и uh -huh. звездочка. Uh -huh. Зеркальце, С, звездочка, вопрос. Зеркальце, С, звездочка, вопрос. Провод. Так, давай провода. Четыре провода. Про. Ну, так, это и самоизично, я 4 так 4 тоже могу. Четыре провода. Так, подожди, я сейчас буду спрашивать. Красная одна. Нет. Красные вообще красные? Нет, нету нет красных. Uh так, последняя желтая. Нет. Угу. Синяя одна. Две. Угу. Ели желтые есть? Да, самая первая. Одна. Да. Вторую. Вторая белая, да? Да. А... а, есть. Давай дальше. Провода, давай провода еще. Опять провода, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть проводов. Шесть. Красный первый. Так, подожди. И желтые есть? Да. Четвертый. Один. Один желтый, да. А белых сколько? Четыре. И четвертую. Раз, два, три, четыре. Есть. Давай кнопку. Желтая детонейт. Так. Ж э, э, так э, э, сколько батареек? Бота. Как а, какой? как ее крутить? Правая кнопка. А, бра. Два, две батарейки. Просто нажми и отпусти сразу Нажать эту Да. Есть. Дальше. Белая кнопка детонейт. Опять до да тысячи. Да, я же говорю, какая. Так, то же самое. Найс. Nice. А где еще? А вот. Ееф, а ч изичный? Блин, теперь яичный попались вообще. Может быть, какое-то другое. Да, как это, ере или Йорь, как он там? Эм, что в смысле? Какая буква? Была... Буква. Ну, этот, как ее на танцам, Б? Ну потянем, может быть. Нет. Ять? Ять. Да, а, ять. ять. Трезубец. Это. Ять. -э ага, трезубец. Ага. Цэ с точкой, Цэ. не, не обратно. Понял. И з. Z... В и и ушами, да. И, э, и зубиц, змея. Есть. Так что, все получается? И Вот что значит английский язык, понимаете? А вот что значит умение владеть мышкой. Ладно, давай еще. Так, разноцветные кубики. Помнишь? А, да зеленая, зеленая, синяя, красная. Есть. Так, слова. Английский. Так. Э, слова э, в смысле? Ну, как их там где слова. Четыре, шесть таких этих. А, понял. Да. Так, э, что на дисплее? Си. Си. Видите? Си с C или C с С? С. Си, Видеть. Э, последняя нижняя, правая, правая и нижняя. Правая Про... кнопка, последняя кнопка. Неправильно. Не нажимать, а скажи мне её! А, ну ты же говори, ну, блин. Ну уже поменялось? Окей, okay, да. Ю. Yeah. Ну смотри, ты, вы. Ю, смотри, Давай. три буквы. Да. Uh, вторая, второй столбик, средняя кнопка, что там? Ват. Ват uh, обычная. В, А, В, Э, А, Т. Да, ну вопрос, что? Так, УХ. Три буквы H. Подожди, УХ. Что, uh. что из этого есть? Я перечитаю, что из этого есть, ты нажимаешь. Тут uh. есть УХ, э, три кнопки, а, две. Ух-ух ух, и есть Ух-Хух Нет, именно у аж, аж, аж. Нет, такого нет ВАТ есть, ну вот это вот Именно это Нет, кнопка именно Кнопка ВАТ Ну нажимай Не оно В смысле? У тебя же ВАТ на дисплее был Нет, Ю Блин, я... Ой, я не то посмотрел Ясно, ну, давай опять Ю, опять Ю, у нас минута еще есть Ю Так, э -э второй столбик, ты, средняя кнопка ВАТ ВАТ, ну, ну всё правильно Что? Ну на, на кнопке что, а не на дисплее. Ну, на кнопке ват, так? Угу. Вторая кнопка, второй столбик. Вторая кнопка, второй столбик. На дисплее U. Да. U, в смысле, три буквы. Да, я понял. Что жать? Ух! Ух, ух, ух, ух есть. Нет, у H-H-H. Нет, нет. Ват. Ват, ну вот кнопка есть, это ВАТ. Ну, нужно ее нажать. М -м, ты уверен? Я уже нет? 15 секунд. В смысле, всего 15 секунд? Осталось 10, 9, 8, Нажимаю 7. Ват. Бум. Почему? Может, я что-то не так понял? Второй столбец, да? Угу. В среднее это, да? Вторая. Ну, там ВАД был написан. ВАД с вопросом? Ну да. Блин! Ну что? Тут с вопросом и ВАД без вопроса, ё Я не уточнил, значит, мой косяк. Давай в иероглифы. Как их? Подожди, так. я и инопланетянин уже. Давай провода. Шесть проводов. Угу. Два черных есть. Так, подожди, я спрашиваю. Желтые есть? Да. Три. Э -э один. Три. Три. Э -э Красные есть? Да, один. Четвертый. Есть. Давай опять э -э разноцветный <свят> кубик. Игра. Так, моргает? Что моргает? Ничего не моргает. Желтый, синий, желтый, синий. Зеленый, красный, зеленый, красный. Есть. Опять Пять. слова эти. Пять. Так, Одна. Nothing. Nothing. Г. На Г. Последний. Нотфинг. А, первый столбец, вторая кнопка. Ю-ре. Без ничего. То есть три с буквы. Апострифом. Три буквы, да, с апострофом. Так, Ю. ЮР есть. Нет, Ю. Нету Ю. ЮРЭ. Ю, в смысле три буквы? Фон, Подожди. Ю, в смысле, три буквы? Да. Нету. ЮРС он такая же, как на кнопке. Ну вот такая есть. Жимаке. Есть первый этап. Дальше. Дальше <класс> ЮР. УР. УР нет. Нет, в смысле, к словам не скажи. А, ЮР! ю Ну да, три ю Три буквы. Я первая кнопка, первый столбец, первый кнопка. Юре? Нет, а, что у тебя там? А, Юре, Юре, Юре. Юре с апострофом. Да. Ю. Ю, только У, да? И все. Нет, три буквы? О три буквы? О-У. Три буквы, нет, такого нет. Юре тогда Юре? Да. С апострофом? Да. Нет. Да. Ничего не изменилось. Поменялась буква. Зерия, ну в смысле слова. Так. Хере. Последняя, второй столбик, второй, последняя кнопка Лайк. Лайк. Лайк, лайк, лайк. Простите. Э, Юрия. Юрие. Нету. Next. Нету. Ю одна буква. Нету. Юр, две буквы. Нет. Холд Холд есть. Давай. Есть. Так, дальше. Тхере. The... Последняя. Самая последняя. Справа? Ну, второе слово. Ух, хух. Ух, хух. Опять бух. Ну да. Е есть миссия yeah. ну, миссия было... потому что английский язык вот чем в чем. English, fucker, do you speak it? хотя нет тут не в английском языке дело окей вернулись на свое место <свист> поехали все равно это все Смонтажируешь. <сёж>. <сёж> Сейчас бы смонтажировать. Так, белый есть. Да, один. один <сёж> <Так>. <сёж> <сёж> <сёж> <сёж> Начинается веселье. <сёж> есть? Нет. Последний. Последний? Да. Окей. Okay. Так, кнопочки. Моргать зеленый. Как Саймон сос. Зеленый. Один страйк, один страйк. А, подожди, а по насчет буквы. Насчет буквы. Э, в сильной номере ZZ3Q G4. Нет, нету, классных, нету гласных Нету гласных not contains. Один страйк зеленый. Нету, not, not contains. Один страйк зеленый. Ну, блин, тоже... Зеленый. Синий, желтый, зеленый. Зеленый. Подожди. Синий? А, э, столбу слова. но ну, мы не успеем. Hold on. Hold on он ну у нас у нас 10 секунд осталось понимаешь а мы еще не начали Hold он да да да это она или нет короче забей нажми Синий, все все все поехали дальше лабиринт второй столбец четвертый ищи лабиринт Второй столбец, четвер... второй столбец, четвертый ряд, и четвертый столбец, нет. Второй столбец, четвертый ряд, и пятый столбец, второй ряд. Я... На... я Это белый квадратик, так? Я нахожусь в... под вторым кружком, снизу него. Мне нужно... В... В пятый столбик, третий ряд. Мне нужно попасть в пятый столбик, первый ряд. Так. Вверх. Так. Наверное. Так. Вер. Спасибо. Э -э кнопки, быстрее, саймонсес. Саймон быстрее, быстрее. Можем можем сделать. Да. Красный горит. Красный горит. Красный страйков горит. Красный нету, да? нету. Так, э гласные и согласные какие-то. Э -э да, э есть, есть, есть. Красный горит. Нет страйков. Есть гласная? Да. Страйков нет. Да. Ха? Красная. Красная. Э -э есть. Так, э красный. Зеленый, красный зеленый. Блин, ел. Ну ел Это просто повезло, что она зеленый зеленый. Как, как ты на, на голос отличаешь, что это зеленый, алло? Sure. она же звуком что-то там. Ну, в принципе, логично. Найс, nice. просто, просто по красоте сделали. Вот видишь, ты почти не читерил. <laughs> О, мне дали это. Как? Обезвреживатель бомб 101. Ну, короче, это мемасик американский 101, если не ошибаюсь. Так, Саймон Сез, вижу. Горит кар... Ой, блин! Пароль. Давай, Саймон Сез, быстрее только. Красный. Нет треков. Есть. Есть. Какая? Кра красная горит. Blue. Yellow, Blue, да, да все готово. Так, провода три. три провода. Мы тут столько будем копаться, ты не поверишь. Тут просто да, такой э -э Синий-синий желтый. Синий-синий, желтый. Красных нет, да? Нет. Сука, синий, свет синий, Свет выключился, плодос! В смысле? Как я тебе говорил, красный, просто... синий, Синий-синий-желтый. Быстрее вспоминай. Синий-синий-желтый. Синий. синий, желтый. Стоп. синий. Э, последний. Стоп. Три провода. Синий-синий-желтый. Последний-синий. Нет. Последний-синий режь. Есть. Пароль. Ищи пароль. Какой кодов... кодовый пароль 5 пять, пять, э, этих... Э, ну что ты такое? Как знаешь, как на этих, на чемоданах. Такие крутушки. Вот, 5-5... Э, что да, мне нужно делать, читать? Я не знаю, что мне нужно делать. Да я просто хочу... RTNWZF. <emblem> ты <melvoll> образовался, да? RTNWZF. Вот что у меня есть первая буква. Сабмит yeah. это уже закончить 3 минуты 20 секунд у нас yes. есть. И вот и мне, я не знаю, что мне нужно делать. У меня... У меня, буквы. Ага, буквы, значит, у меня первая, первая буква RTN WZF. То есть они у тебя выставлены? Да. Ты их можешь менять. Да. Первая буква, возможная RTNWZF WZF. Н WZF. Это первая буква. Me, а. Это что может быть у меня на первом месте? есть так, R тоже есть, right есть. так вторая буква каджик ю дэшр каджик ю дэшр есть и и Какое слово? Т? Думай. Так ты сказал первое А, И, и там И Я что-то не услышал И. Это третье И. Ну, я не слышал, что ты. А я тебе не говорил ее. <социт> я просто решил наугад на шару попробовать thing. Также интеллект. <социт> Давай дальше. О, что-то мы прям об сегодня, магиом, да. Да, стопудово. Так, во-первых, обычные провода. шесть Синий-синий-синий, белый, белый, красный. Последняя семь Нечетная. нечетная. Чек. Э, что мне нужно, нужно делать? Рассказывай. Ага. Тут вообще все жестко. Э, символ, гроза, Да. Закашенный, закрашенный, не закрашенный. Так, а пятый Нету. Я испугался. Фух, тогда мы меняемся. <свист> я, снова, я, я снова здесь. Хотя я, наверное, и был здесь. Так, поехали. Чё? <свист> <свист> Неудобно. Вау! Эти позиции я ж нихера не сделаю. <свист> а, блин, надо блокнотик взять. Что делать? Так, давай сначала <свист> возьмем провода. Сниз. Давай обычные провода. Так. Три провода. Так, есть красный? Один первый. Э -э последний. Так, черный. Так. Сколько синих? Ноль. Последний. Есть. Сложные провода и цифры эти. Так, ну. сло давай сложные провода. Давай, попробуем. Так, сейчас я прочитаю. Горят светодиоды. И звездочки есть внизу. Окей. Так, первый провод. Что первый провод? Красный. Горит светодиод и внизу звездочка нарисована. О, свет выключили. Потом... Не резать, следующий. А, ч следующий? Я не помню, какой следующий. Кажется, красный был следующий. Мне сейчас включится свет. Ну, красный был следующий. Не не горит светодиод, есть э, звездочка. Включили свет. Красный не горит светодиод. Не знаю, что тебе это дает. А, red, не бойся, да? Красный. А, я понял, в чем прикол. Там же красный, red, blue. Да, впер... А, иди. Как я его выключу? А, все. С, э, Какой? Второй. Второй? Да. Точно? Да. Есть? Третий. Все? Что ли? Все? Да? Да. Давайте. Так, запоминай. Что-то там изи. Так, потом мне расскажешь. Так, давай э -э цифры. Блин, блокнотик надо было взять с руки. А, вот там, под рукой. Давай. Так. Первый этап горит два. Э -э -э, второй позицию. Так, два. Второй этап горит 3. Первая позиция. Бля, поменялось. Так, давай, давай. Первый этап горит 4. Э, Есть. Второй этап горит 4. Э, Черт загорелся. Ага. Третий этап горит 1. Что было на, прошлой, на прошлом Ч... этапе? Бля, я забыл. Три, кажется. Даже один. Нет, нет, три. Блин, надо записывать тут реально. Я, я, конечно, запоминал, но я это, я... я Давай, вон. первый этап горит один. Это вторая позиция. Так, второй этап горит три. Первая позиция. Третий этап горит один. То же самое, что ты сейчас нажимал. На второй позиции? Нет, не позицию, то что... На втором шагов. этапе. Да, на втором этапе. Ага. Четвертый этап, говорит три. То же самое опять. Что, что на втором этапе? Да. Я же там один был. А, блин, я тупой, соль, я ошибся. Давай, давай возьмем ручку и. Она уже была на той же позиции. А, ну. Сейчас я возьму ручку. Поехали. Я нормально выиграю душу? Это я должен говорить об этом. Поехали. Так, сложные провода, давай их. Не, два обычные, давай обычные провода. проводов. Сколько? Три. Есть, первый белый. Есть, есть красный? Нет. Второй. Блин. Давай... Слад... Иг Не, игрушечная игрушка. Чё? Ну, кубики игрушечные, блин. Игрушечная игрушка. Игрушечная игрушка. Горит. Да, гласная есть? Подожди, где? Q это гласная? Нет. G это гласная? Нет. Да заткнись, теннис, бля. Так, значит, получается, гласных нет. Дальше. Что дальше? Горит что? Пожди, зеленый. Э, зеленый. Жать? Да. Есть. Так, зеленый, красный. Зеленый я, зеленый желтый, зеленый желтый. Нет. Блять. Это... Батарейки есть, одна большая. А не пачок, не пачок. Свет выключили. Желтая, о, зеленая, красная. Зеленый синий. Соли, так два страйка, да? Да. А, блин, забыл. Да, страйкиш. Синий желтый. Синий желтый. Зеленый красный зеленый. Синий желтый синий. Есть. Сложные провода. Так, поехали. Сейчас быть провод. Первый провод. Так, красный горит. Светодиод. Ничего нету. Ну то есть не нарисована звездочка. Сколько батареек? А, две. Режь. Две маленьких. Режь, режь. Подожди, я режь. дам... Режь. Три! Режь. Три. Четыре батарейки. Режь. Какой? Первый? Да. Есть. Все? Еще? Да, так, вторая. Что? Что Белая ничего нету. Не горит и нету звездочки. Не горит и нету звездочки? Да. Режь. Белую? Режь. Есть. Третья. Красный, ничего нету. А как это было? Что? По, последняя цифра э, синего номера. Ноль. Ноль. Режь. Есть. <свят> еще, еще. Торт, торт, 04, давай четвертую. Две минуты. Синий светодиод не горит и есть звездочка. Так. Не, режь. Дальше. Uh... Красно-синий горит светодиод, нету у звездочки. За звездочки. Лес. Да. Леж. Есть. Красный горит светодиод, нету звездочки. Лешь. Есть. Ёп, я так просто посмотрел, когда он... Короче, там слово Иван. Я даже не знаю, что это такое, но. Я, короче, догадался, что он это не чётное, а ивен это четное. Ноль же четный. Ноль, он как бы четный. парас отная потная, потная ка каточка. <свеч> да, прикольненько, прикольненько. <свеч> ну что ж, э мы закончили сегодня да. про <свеч> Продолжение да. игры. Да, вот. <свеч> э ну, проходить продолжение. Было есть, конечно, да, жена. Вот, хочу сказать, хочу сказать. Можно, спасибо. Это было как-то проще, потому что я как бы читерил чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть, Мимасик ставишь. Вот. И ну, это все так же интересно, познавательно, увлекательно, да. Beautiful. Все. Все. Да, вот что, Они, вот что я хотел сказать. Я, бы я как бы тут сижу. А э, Передаю слово Тёме. Прошлое. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. С вами был Сталли и Владос. Пока. Лайки это... Лайки это собаки.